Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Помните, недавно я выставляла видеоролик, как из замороженного кефира сделать супер запеканку? А в этом видео я вам расскажу, как из замороженного кефира приготовить супервкусный крем для тортов. Он подходит для всех бисквитных тортов, дает нежный приятный вкус и плотную насыщенную текстуру. Этот крем может стать настоящей изюминкой для вашего будущего торта. Как я уже сказала, рецепт теста вы можете выбрать на свой вкус. У меня сегодня бисквитное тесто на основе сгущенного молока. Я взбиваю яйца с солью и заливаю сгущенное молоко. Все тщательно перемешиваю. Просеиваю в эту массу нужное количество муки, разрыхлителя и какао. Вымешиваю тесто до полной однородности. Заливаю его в форму, застеленную пергаментной бумагой и запекаю 25 минут при температуре 180 градусов. Пока выпекается бисквит, займусь кремом, сливки взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Размороженный кефир с которого я сцедила сыворотку, стал вот такой нежной сырной массой, которую я смешиваю со взбитыми сливками. Крем получается густой и насыщенный. Он отлично держит форму в любом кондитерском изделии. Честно говоря, его уже и так можно есть. Настолько он вкусный и нежный. Готовый и остывший бисквит я делю на три коржа. Сразу приготовлю шоколадную глазурь, в шоколад залить немного молока или сливок и растопить его на водяной бане. Оставить остывать. Ну а сейчас сборка торта. Каждый корж я смазываю обильным слоем крема. Из этих пропорций его получается достаточно, чтобы слои крема между коржами были толстыми. Также покрываю кремом бортики и заливаю остывшую шоколадную глазурь. Все выравниваю, даю торту настояться, но терпения долго ждать не хватает. В моем окружении нет ни одного человека, который не оценил бы этот торт, а главное – этот крем. Попробуйте и вы, а я вам говорю – бон аппети и абьянто!